Друзья, всем привет! Давненько не выходили на связь, не было видео, не успевали просто снять. Сегодня у нас 2 число, 2 апреля, приехали на авторынок, вот зайдем на первую стояночку, попросили проверить автомобиль, заодно снимем цены, посмотрим цены, что, сколько сейчас стоит, посмотрим наличие автомобилей. Всем огромное спасибо за подписку, ребят, поддерживайте канал, продолжайте подписываться, реально очень благодарен всем. Вот, идем смотреть цены, идем смотреть цены, кому нужна помощь в проверке автомобиля, звоните, пишите, обращайтесь, телефоны указаны под каждым видео. Поехали! Ребят, смотрите, Honda CSR, а какого она года? 17-й год. 17 год, 18 тысяч пробег, 18 тысяч, 5 баллов, миллион семьсот десять тысяч. Вот этот автомобиль становится все популярнее и популярнее. И вот почему-то именно а, CSR можно найти с хорошей оценкой, с минимальным пробегом. Вот этот цвет такая же. Оценка 5 баллов. Стоимость такая же. 1 миллион 710 тысяч. И смотрите, это не гибридные версии. Это автомобили 4WD. Они турбо идут. А следующий автомобиль уже идет, гибридная версия, в максималке обвес моделиста 1 миллион 899 тысяч. Да, как бы цена, конечно, не слабая, но посмотрите, как шикарно выглядит автомобиль со стороны. Литье, обвес спереди, по бокам и сзади. Максимальная комплектация. Кожаный салон. И обратите внимание, да, сколько шеров? только на одной стоянке. Здесь 1, 2, 3, 4, 5 автомобилей. Кстати, опять поступление опять очень много машин на авторынке выбор в принципе есть я думаю любых марок honda step wagon комплектация спада 2015 год turbo полтора литра 4 в.д. штатное литье туманки спада хорошая комплектация сзади дверь идет разделяется на две части либо вверх открывается либо ломается 4 воды таких автомобилей действительно очень очень мало если они еще и хорошие дальше идет у нас mitsubishi outlander 17 год 2 миллиона двести тридцать пять тысяч последний рестайлинг ручник уже здесь идет электрический ну рестайлинг конечно смотрится намного побогаче и круче чем до автомобиль идет с люком максималка белый перламутровый цвет штатное литье летняя резина сзади идет накладочка так автомобиль выглядит сзади тоже тоже вот этот кроссовер становится все популярнее популярнее за счет конечно экономии бензина экономии топлива потому что ой ой но бензинчик все как-то знаете дорожает дорожает и еще раз дорожает напоминаю этот автомобиль он заряжается от розетки от розетки наподобие как ну грубо говоря как лифт ага. honda fit гибридная версия спорт пакет 890 тысяч шестнадцатый год полторашка комплектация S. то есть s она идет с обвесом на штатном литье и черный потолок но со стороны S, как можно определить по литью да, по штатному и по обесам. цвет такой интересный красиво ну цена тоже не маленькая за данный автомобиль конечно но fit фиты, фиты, это наверное хит такой продаж это очень очень популярный автомобиль эти шестнадцатый год полторашка гибрид S, пробег 71 тысяч аукцион три с половиной балла ну указано на то что бьется по статистике то есть выделяется мордочка до да, фары идут линзованы туманки ходовые огни Датчик при столкновении, мультируль, круиз-контроль. Все это имеется на данном автомобиле. Кто-то вот недавно спрашивал, сколько стоит шаттл, да? Максимальная комплектация в z -ке. Так вот, стоит перед нами Z-комплектация 1 миллион 85 тысяч. Это 16-й год, 10-й месяц, полтора. Они все идут полторашки. Z-стайл, кожа, подогревы, пробег 104 тысячи. Машина 4 балла. бокс на крыше установлен штатное литье летняя резина повторители бесключевой доступ здесь кожаный руль ой кожаный руль кожаный салон вставки кожаные полный мультируль ну z будет сразу видно по рейлингам также допустим и на Vezel они выделяются это полноценный гибрид идет, полноценный fit у нас тоже полноценный гибрид и toyota chr тоже идет полноценный гибрид honda везель 1 миллион пятьсот тридцать пять тысяч полтора литра не гибрид пробег на автомобиле пробег на автомобиле 16 тысяч четыреста пятьдесят восемь километров ну, сегодня давайте открывать машины не будем так то есть у него идет полный мультируль кожаный руль кожаные вставки электронный ручник салон алькантара видите р.с рс комплектация рядом стоит у нас везель то же самое гибрид 4 в.д. электро память сиденья даже есть а по цене сколько он миллион 590 миллион пятьсот девяносто тысяч автомобиль 2016 года выпуска ну смотрите, вот Фит, да, новенький, в рестайлинге уже пошел, как он отличается. Стоит он, кстати, 900 тысяч. И он идет, ну, я думаю, видео можно будет найти, да, до рестайлинга Фит. 17-й год, 900 тысяч, комплектация L. Туманки без литья, вот фары, да, фары у него изменились прям, другие стали. L-комплектация, датчик при столкновении есть. Закрыт, кожаные вставки есть, кожаный руль полный мультируль, резина новенькая, смотрите прям с лемельечками она идет. Давайте еще посмотрим Honda Stepwagon, шестнадцатый год. Какая цена говорите на него 230. Миллион двести тридцать тысяч. Черный цвет. Вот он открытый сейчас салон вам покажу немного, остановимся тоже. Это, блин, наипопулярнейший популярнейший минивэн. Слово, блин откуда мне взялось слово паразит да дверь сзади тоже ломается практически новая летняя резина я бы даже сказал то что наверное, новая смотрите значит дверь как у нас можно открыть так где нам потерял можно сделать вот так кто не знает я думаю уже многие знают соответственно также ее и закрыть можно сделать вот так это очень удобно три ряда сидений полноценных три ряда сидений места хватит всем что на втором ряду сидений, что на третьем ряду сидений. Боковые двери идут электро, раздвижные. Здесь два идет капитанское кресла. Проход на третий ряд сидений. Салон мне нравится, знаете вот, ну, материал такой вот клевый. Сзади идут вот такие вот столики. Руль идет обычный, но есть мультируль, есть круиз-контроль, датчик у нас. Дачка при столкновении, никого нет. А, извиняюсь, одна, одна электродверь. Один ключ идет. Эко-режим. Расход 15,3 на 1 литр. Климат. Подлокотники. Одной аукционный лист лежит у нас. Тут надо смотреть, тут надо переводить его. Но автомобиль довольно-таки довольно неплохой. Я вам скажу степ вагон полтора литра кроссовер x-trail 15 год 2 литра 4 вд 1 миллион триста 350 тысяч комплектация не не богатая но не самая бедная без литья зимняя резина кожаный салончик у него автомобиль закрытый x-trail кстати задняя крышка багажника у него идет Пластмассовая. И, ребят, смотрите, вот данный автомобиль. Вот казалось бы, Honda free Да, что здесь такого, особенно фрит, фрит, фрит и спайк Но а, данный автомобиль он единственный по дроме по дрому в России. В плане единственный То, что у него, вот то, что он 2016 год. Он 4 ВД. Передки, да, они есть. Но чтоб. Допустим, такой свежий год, еще и 4 ВД, их нет. Стоимость автомобиля, да, не маленькая, 880 тысяч рублей. И он, ну, как бы он без климата идет. Сейчас вам покажу его салон. 880, ну, не слабо, не слабо. Я так понимаю, автомобиль только пришел... Он требует уборки. Вот смотрите, у нас в последнее время все, мы а, показываем видео, где идет климат-контроль. Смотрите, вот когда нет климата, все идет на крутилочках. Подлокотник. Дверь, не знаю, электро сейчас посмотрим. Сзади идет два капитанских кресла. Ну, да, да, да. Тут автомобиль надо, конечно, очистить. От этого никуда не деться, он только что пришел. Вот сейчас будут приводить в порядок. Да, комплектация тут идет простенькая. Глонас на автомобиле установлен 880 тысяч. Давайте с вами еще по вот этой стояночке пройдемся, потому что времени так много остается. Итак, популярнейший тоже минивен. Как минивен, они есть 5-местные альфы, есть 7-местные. Данный автомобиль 2014 года выпуска это полноценный гибрид, стоимостью практически миллион рублей. 4 балла аукцион 999 тысяч. Приус стоит 20. -й. Цена, к сожалению, на автомобиле не указана. Но сейчас нормальный приус. Кстати, их не так много на рынке. Стоит порядка, наверное, 700 тысяч рублей. Honda Fit Shuttle. 699 тысяч рублей. Автомобили 2012 года. выпуска Объем мотора 1,3. 4 цилиндра. Есть гибрид, есть не гибрид. Есть автомобили 4 ВД. Мини Басик такой хайджетик Карга. Грузоподъемность 350 килограмм, объем двигателя 0,7 литра. На автомате они есть на коробке 16 год. 4 ВД 429 тысяч рублей. toyota Сиента полтора литра, я так понимаю это не гибрид у нас но цена здесь тоже не указана на данный автомобиль Ну вот смотрите пример prius 20 юбилейка 4 балла 685 тысяч рублей но он идет на светлом салоне мультируль 679 тысяч по мне так знаете вот двадцатки они как-то ну да согласен там 30 она смотрится как-то покруче но мне вот если честно больше нравится двадцатка mazda bongo такой рабочий автомобиль 14 год автомат 825 тысяч рублей кому интересно кстати вот эти автомобили спрашивают частенько есть обзорчик на канале можете зайти посмотреть так ну что у нас тут еще интересно еще одна двадцаточка, тоже 685 тысяч рублей. даже третья двадцаточка есть. ух ты, ребят, смотрите, двадцаточку поднавезли. сколько их только на одной стоянке? раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь автомобилей. ну я так понимаю, цена примерно у всех у всех будет одинаковая. спейд стоит. так, я так понимаю, вот этот спейд только что смотрели. цена у него. так, его смотрели или него смотрели? Не помню, но если его смотрели, то он хороший его приобрели. Что тут еще? По двадцаточкам пройдемся, ценник, посмотрим, если есть. Но цена больше не указана. У нас уже все, думал, весна наступила. А сегодня вот пришлось сейчас, знаете, как-то пододеться, похолодало. Похолодало на улице. кстати вчера проверяли автомобиль без ну как он аукционный был а, пасек по моему семнадцатый год с пробегом там 28 тысяч за 400 тысяч рублей ну, я так понимаю решили сэкономить притащили машину с аукциона подбитую да никто не скрывал подушки там были взорваны удар как бы был не сильный, но на аукционе стояла печать то что оксид 725 тысяч рублей то что а, машина без Ну и в итоге что вы думаете человек приобрел автомобиль себе подешевле а помимо того что взорваны подушки ну то ладно бог с ним он на это был готов вариатор идет еще и под замену так ну вот у нас стоит еще а, два спайка два спайка спайки где вот цена а, 12 год джел комплектация 739 тысяч рублей бонга 825 тысяч напоминаю бонги есть с высокая крыша с низкой крыша есть где две боковые двери до да, которые развяжены есть одна есть с форточками есть без форточками бонга и ванет это полностью одинаковые автомобили suzuki джимми хочу джипа денег нет 07 есть 1 и 3 но 1 и 3 там цена за них конечно идет прям космос это у нас версия 07 автомат одиннадцатый год 499 тысяч рублей кейкар nissan days без цены цена не указана ну дейс в районе наверное нормальные в районе 450 тысяч еще один гибрид от тойота это аква 15 год 12 месяц срочно и недорого слышали срочно и недорого знать бы цену срочно недорого subaru forester в Ристале 17 год пробег 44 тысячи 1 миллион пятьсот восемьдесят тысяч рублей ну я всегда был за субарики, так как сам езжу на нем на мой взгляд повторюсь на мой взгляд это самый лучший кроссовер в своем классе если сравнивать outlander x-trail ну везель наверное нет это все-таки Ну, как бы кроссовером, но, если честно, я не могу его назвать. Везель именно именно кроссовером. Так, ну что, давайте вот еще чуть подальше пройдем. Что у нас тут есть? Посмотрим. Что у нас тут есть? Еще один степ-вагон. цены здесь нет. Сейчас остановимся, где есть цена. А, тоже цена. Не... Ну, почему вы не пишете? Почему вы не пишете цены? очень неудобно ходить снимать виж есть вингроут хороший но в последнее время довольно редкий автомобиль шестнадцатый год пробег 57 тысяч стоимостью 675 тысяч рублей еще один 20-й приус у нас стоит я думаю с ценником Понятно, да, сколько они стоят? Под 700 тысяч. Стоит ноут. Ноут стоит новенький ноут. 600 Но ну, вот здесь можно будет гадать, да, сколько он стоит. Возможно, он продан, потому что ценник потерли. тойота танк, руми Subbaru Джасти. Одинаковые автомобили. 17 год. Мотор 1 литр, не из трубовые. 630 тысяч рублей стоит вот такой автомобиль Все не появляется появляется еще раз появляются на рынке Руме. ноут Епаур power 17 год ой, 17 17 вру 19 год есть все зимняя резина литье так гибрид есть все кроме цены вот так я вам скажу Тойота Виш один и восемь. Передний привод шестнадцатый год один миллион пятьдесят пять тысяч рублей. Хондочка спайк семьсот семьдесят девять тысяч рублей. Honda Fit шестнадцатый год. Гибрид семьсот восемьдесят пять тысяч рублей. Ребята, на сегодня будем заканчивать. Как видели, автомобили у нас есть. Это мы с вами посетили только вот а, одну стоянку на входе. да. Поэтому выбор есть. Кому нужна помощь, звоните, пишите, обращайтесь. С радостью поможем.